Ребята, всем привет! На улице настоящая зима, выпало много снега, и мы тут задумались над вопросом, как же можно расчистить дорогу. К примеру, если у вас есть дачный домик, который, в который вы хотите провести выходные дни, но проезд, к сожалению, не чистится, так часто, как должен бы был Мы решили придумать свое сооружение Не знаем пока, как его назовем Если оно сработает, вместе это, думаю, сделаем Ребята, вот та самая нечищенная дорога Согласитесь, по ней проедет только внедорожник У нас, к сожалению, его в наличии нет Есть только классика Жигули И на ней здесь проехать практически нереально Ребята, посмотрите, какая красота вокруг. Заснеженные деревья, потрясающий воздух. Жаль, его нельзя передать на видео. но безумная красота. Мы заехали в гараж, взяли все, что нам было нужно для того, чтобы сделать это классное сооружение, а именно это железное... Основа, которая будет грифси-снег, абсорбер бампера и трос. Абсорбер бампера сделан для того, чтобы защитить бампер от железки, потому что будет сильное давление, и чтобы не повредить бампер, нам он очень понадобится. В общем, делаем эту штуковину. Не знаю, сколько по времени это займет, обязательно расскажем об этом. И сам процесс, соответственно, запишем вам на видео, чтобы вы понимали, как делается собственный трактор. И на тебе скоро поедем кататься. Ни разу за этот сезон еще тебя не выкатывали. Уже приготовили абсорбер. Его немного подрезали для того, чтобы он встал в размеры. Крепим абсорбер под бампер. Ребята, смотрите, что у нас получилось. Давайте теперь используем это по назначению. Как оказалось, что с подручных средств сделать самодельный трактор не так-то просто. Будем дело доводить до конца, поэтому едем за сварочным аппаратом и за профилями. Вот так, когда что-то случается на дороге, человек бежит за своим автомобилем. В общем, ребята, изобретение оказалось не таким-то и простым. Нам его нужно будет доработать. Как я говорила ранее, нам нужны будут профиля и сварочный аппарат. Кстати говоря, сварочный аппарат мы давно уже приобрели, но не делали на него обзор. Если вам было бы интересно, чтобы мы про него рассказали, напишите в комментариях. Поэтому ждите следующего ролика, вторую часть, и там мы уже покажем, что же мы все-таки в итоге придумали. До скорых встреч, пока-пока!